Всем привет, друзья, Александр Земляков на связи, у нас следующий сегодня подкаст, следующий выпуск, 383 выпуск, мы продолжим рассмотрение того, что мы делали на прошлой, это некоторая новая модель, но я вот как-то ее пытаюсь формализовать или как-то по крайней мере наз назвать, вот я говорю модель без эго, вот некоторая модель человека без эго, в чем суть этой модели, что, по, по крайней мере, представление, то, что вот у нас есть человек, давайте рисовать сейчас, не, не буду пока что, человек-человек, и, как правило, люди думают, что их мысли что-то управляют. В этой модели, как, по крайней мере, я хочу ее разобрать, эту модель, да, нельзя сказать, что я вот прямо ее под нее сейчас подписываюсь, но мне интересно, можно ли найти какие-то опровержения этой модели. В этой модели... Мысли являются всего лишь индикатором того, что происходит внутри человека. Человек управляется некоторым центром, который состоит из. Который состоит, мы давайте запишем. Центр. Центр. Он состоит из эмоций. Эмоций, память и импульсы. То есть это тот центр, который вот создает некоторый импульс человека действовать. Вот, вот, вот этот центр, вот он и управляет. Когда вы видите что-то, что вам нравится, этот центр толкает вас в сторону этой вещи. Да? Если вы видите то, что вам не нравится, этот центр отталкивает, дает вам некоторый импульс. Давай-ка я от этого отойду. После этого то есть мы человек управляется этим центром. То есть этот центр создает различные импульсы туда или сюда, и в конце концов побеждает самый максимальный импульс. После этого э, ум человека э, фиксирует это в виде мысли, которая говорит «я решил это сделать». Но видите, в этой модели сначала человек стремится к чему-то, после этого он говорит, о, я решил к этому стремиться, я решил это сделать. А, обычно люди считают, что сначала мы думаем, а потом мы действуем. В этой модели сначала все с ног на голову, сначала мы действуем, по крайней мере создаем импульс, после этого мы оформляем этот мысль, этот импульс в виде какого-то мыслезаключения, как, например, «я решил». То есть в этой модели человек на самом деле ничего не решает. Все, любое решение человека, это ну, просто не имеет смысла, потому что оно всего лишь отражает, то есть по крайней мере на уровне мысли, это не имеет смысла, потому что оно или отражает, что человек управляется импульсами, Поэтому, если и мысли соответствуют импульсам, это хорошо, но мысли могут не соответствовать импульсам. Человек может обманывать. да. В этом смысле, в этой модели, оно, оно, чем мне нравится, то, что эта модель прямо говорит, что не надо особо доверять то, что человек говорит. Правильно? То есть, то, что он говорит, это не имеет большого значения. Нужно наблюдать на то, что человек делает, или то, к чему он стремится. И, в общем-то, эта модель, я думаю, позволяет... Позволяет освободиться от многих некоторых фиксированных идей, ошибок в жизни. Потому что она говорит о том, перестаньте слушать людей. И даже перестаньте слушать свои мысли. И эта модель также говорит о том, что нет смысла бороться со своими мыслями. Что многие люди погружаются в борьбу со своими мыслями и борются, борются в то, в то время, как мысли... Вот в этой модели давайте такую... Мысль это всего лишь стрелка на приборе, вот она аналогична стрелке на приборе, вот она вот сюда, вот так стрелка, она показывает влево-вправо, это просто индикатор. Нет смысла, если вам нужно подвинуть этот прибор подключен к чему-то массивному, допустим, к весу, к вес, весы, да, на нем лежит какой-то груз. Да? Если вы хотите, чтобы стрелка поменялась, вам не надо давить на стрелку. Вот эта мысль. Стрелка это мысль. Да? Вам нужно поменять груз. Вот груз это, это, это аналог импульса. Вот. Это, это кратко о том, в чем суть этой модели. Я хочу чуть больше о ней поговорить, рассказать, потому что были комментарии. И, похоже, это интересно вам это интересно и опять же я, хочу, я пока очень аккуратно не, не подумайте что я сейчас просто говорю что эта модель прямо я вот ее верю абсолютно я говорю что эта модель пока я не нашел никакого она имеет свои плюсы и мы говорим поговорим чуть дальше о некоторых минусах этой модели но опять же минусах с моей точки зрения в кавычках вот так что я думаю что многие будут разочарованы в конце концов в этой модели по крайней мере вот в этом в этом выпуске и я ожидаю что многие скажут а это неинтересная модель но это не важно мы же должны быть просто объективные просто что я хочу я хочу понять можно ли на этой модели доказать что она неправильна вот это я хочу понять вот можно ли доказать, что она неправильная. вот И если у кого-то есть доказательства, что эта модель неправильна, что мысль что-то меняет, и в этой модели, давайте еще раз, чтобы уже картиночка была, когда человек принимает решение, вот, допустим, у нас есть человек, да, и вот у него два варианта, допустим, нос, пойти в эту дверь или пойти в эту дверь, да. То есть, когда он принимает решение, у, у, у, а в, в обычной модели он как будто бы думает, думает там какие-то мысли, да, здесь. В этой модели он слушает своих импульсов. Есть какой-то импульс сюда, есть какой-то импульс сюда. Вот, допустим, импульс к этой двери оказался больше, поэтому этот человек... Но человек сидит и раздумывает, куда мне пойти, в сторону 1 или в сторону 2? Он думает, думает, потом раз его импульс 2 оказался больше. Человек говорит, я решил пойти в сторону 2. И он думает, что он пошел, потому что он решил. На самом деле он решил, потому что у него импульс. То есть от импульса пошла мысль уже, и, по, и, после, и не после этого, а от импульса пошло еще и действие. Действия. И в этом смысле мысль совпала с действием, и поэтому человек говорит, «О, я действую так, как я решил». Это все вот по поводу этой модели. Давайте посмотрим, было несколько интересных комментариев. Вот, лестничный класс. Здравствуйте, Александр. Лестничный класс, я вижу, что он как-то это понял эту модель, и это интересно, потому что он, это, человек описывает, как он ее понял, что, в общем-то, по-моему, -по, -по, по моему правильно. Но давайте, опять же, давайте давайте не будем сейчас становиться не на, на ту и на ту сторону. Давайте просто будем исследовать эту модель и будем проверять, есть ли у нее какой-то недостаток. И если есть, то мы его, давайте определим, в этой модели есть какой-то недостаток. Или, например, мы можем найти, что нет, эта модель не соответствует действительности, потому что она противоречит такому-то, такому-то известному факту. Давайте почитаем. Личный класс. Спасибо за ответ. Что, чтобы, чтобы составить свой ответ, я прочел ваши ответы и другим участникам. Я прямо не нашел, что и возразить. Получается, что мы сначала импульсуем, потом действуем, потом обрабатываем мысленно, что получили. Да, то есть все правильно. Я специально читаю этот комментарий, потому что он как бы пока, показывает эту модель. Единственное, потом обрабатываем, не только обрабатываем мысленно, мы мысленно еще и говорим, что мы приняли это решение. И мы думаем, что решение это а мысль находится в основе действия. И, понимаете, Я думаю, что это реальное заблуждение, что мысль находится в основе действия, и в общем-то духовный процессинг этому подтверждает. Духовный процессинг косвенно это подтверждает в том смысле, что цепь, составленная из мыслей, не работает, но цепь, составленная из действий, она работает. Второе подтверждение, я могу сказать так, попробуйте вспомнить свою мысль. И вы не сможете вспомнить. Человек не запоминает свои мысли, но человек запоминает свои действия. То есть если мысль сопряжена с каким-то действием, да, допустим, вчера вы что-то произошло, сверкнуло молнией, вы в это время подумали «ой-ой-ой-ой-ой-ой», да, вы можете вспомнить это ой, ой ой ой потому что оно привязано к молнии, но на самом деле вы вспомните сначала молнию, а потом вспомните, что к ней привязалось. Но если вы просто посреди дня без вот какой-то внешней причины вдруг подумали какую-то мысль, вы ее, скорее всего, вспомнить не сможете без какой-то привязки. То есть это показывает, что мысли имеют достаточно низкое значение значение для, для человека. то есть мы, И, в общем-то, это косвенно подтверждает эту модель, что человек управляется действиями, импульсами. Читаем дальше комментарии лестничный класс. Такое ощущение, что мы почти всегда следуем импульсу с показателем нравится. Абсолютно верно. Да? И потому что импульс это и есть. Давайте, давайте почитаем. Потому что импульс это, по сути дела, и есть нравится. Потому что при, э, импульс, который притягивает, это и есть нравится. Импульс, который отталкивает, это значит, мне нравится противоположное. Да? Давайте перейдем. Еще раз я чуть нарисую здесь. Вот, допустим, Что такое нравится? Здесь вот Лестничный класс поднял такую тему, как «нравится». да. И в этой модели мы можем достаточно хорошо понять, что такое «нравится». Вот у нас человек. И здесь появляется что-то, допустим, что-то, что ему желаем, нравится. Откуда человек знает, что это ему нравится? На самом деле он, он наблюдает за своим импульсом и наблюдает, что «ага, у меня импульс пошел на приближение». То есть мне хочется приблизиться к этой вещи. И отсюда человек говорит «о, мне это нравится». Правильно? Как, как вы еще поймете? Подумайте, подумайте о том, как вы еще можете понять, что вам что-то нравится, кроме того, как вы испытываете импульс, чтобы приблизиться. То есть вы сначала наблюдаете импульс, вот такой импульс поставим здесь, такой, чтобы вы понимали, вот эта стрелочка, это импульс. После этого человек говорит: О, мне это нравится. То есть, понимаете, мне это нравится, это не первичная вещь. Вы не можете сказать, о, я решил, что мне это нравится. То есть человек не может решить нравиться. Да? Правильно, вы сначала нравится это то, что происходит. То есть, это то, что импульс. Вот у вас есть, появился что-то желаемое. Да? О, как вы чувствуете, знаете, что вам это нравится? Вы не… логично, умом, вы никогда не поймете, вам это нравится или не нравится. Но если вы посмотрите на свои импульсы, в центре, да, импульс центра будем называть, да, мы раньше говорили аналайзер, но слово аналайзер, оно немножко такое умственное, а здесь именно больше как импульсное. То есть вы наблюдаете свой импульс, у вас пошел импульс на приближение, вы говорите, о, мне это нравится. Если у вас будет создан импульс отдалиться, вы скажете, о, мне это не нравится. Правильно? Не нравится, видите. Иначе подумайте, подумайте о том, как, как вы поймете, как вы определяете, вам это нравится или не нравится? Логически, на уровне чисто ума, вот на уровне мысли, вы не можете понять, что это мне нравится. Вы не можете понять. Вы, вы можете только понять это на основании импульса. Поэтому импульсы, это и есть, по сути дела импульс притягательный, притяжение к чему-то, это и есть, мне нравится. Импульс отталкивания, это есть, мне не нравится. Но человек понимает, что ему нравится или не нравится, только после того, как заметит свой импульс. Когда у него... Потому что многие вещи у нас мы наблюдаем в течение дня и никакого импульса не чувствуем. Да? Вот мы едем, допустим, там на машине, но рядом проехала какая-то машина, ничего не возникло, мы даже не можем сказать, нам нравится а это, не нравится. Но если, допустим, появился красный свет и у меня сразу такой импульс до да, у водителя быстрее бы отсюда уже съехать из этого края то есть импульс отталкивания от этого он и, и и мы умственно это интерпретируем как о мне это не нравится давайте вернемся вот личный класс также говорит о том что дальше хотя нередко приходится выбирать между тягой к нравится, и тем что будет лучше для жизни более длительной перспективы пример Вечеринка с друзьями или размеренный отдых дома, чтобы не сойти с дистанции и выполнить какую-то работу для клиентов. Вот здесь я ощутил, что правда в обоих случаях присутствует импульс. Да, совершенно верно. Давайте мы покажем эту модель, когда у человека есть два импульса. Давайте, Вот, допустим, вот у нас человек. Вот человек и здесь какой-то объект. И этот объект может вызвать два импульса. Например, это мороженое. Допустим, это мороженое такое, да? Тук -тук -тук -тук. Мороженое, да? Появляется импульс притяжения. Человек говорит, «Мне это нравится» но потом появляется импульс, импульс отталкивания, который выражается в том, что это плохая еда, то есть это, ну там она может навредить мне, допустим диабетик, да, или там что-то еще, значит, мороженое вредно, какая-то вредная еда, может быть сладкая, но вредная или там то что и появляется противоположный импульс, не нравится, то есть человеку и нравится и не, и не нравится два импульса человек будет действовать так, какой импульс победит, совершенно верно, если не нравится победить. Человек скажет: Нет, я там не ем эту плохую еду, да, мне там нужна диету какую-то, да. Допустим, диету. Человек нужна диета. Да? Это не соответствует диете. Поэтому появляется два, два импульса. То есть, вроде бы человеку. И мы можем сказать, что если этот импульс победил, что, то мы можем сказать, что человеку нравится не есть эту еду. Да? Хотя, если только вот на, вот на этот импульс посмотреть, да, то ему нравится и есть. И поэтому человек иногда так и говорит, используется в языке такие выражения. Да, мне это нравится, но я не хочу это есть, потому что э чтобы там не поправиться, там, да? или там что-нибудь не то со мной случилось. Да то есть, это вот такие выражения в, слове, в словах: они говорят о том, что у два импульса. Импульса, да? один притяжение другое отталкивание и что уже победит и такой человек будет думать а что мне делать что мне делать и как он решит что делать какой импульс победит в этой модели модель говорит просто какой импульс сильнее в результате в результате какой импульс победит? человек скажет нет нет я решил это не есть да если этот импульс победит если импульс допустим от отталкивания да вот импульс отталкивания победит, а это импульс притяжения. А если победил импульс притяжения, человек тут же это все обоснует, и говорит, ну, один раз можно, и все, вот вам и все. А, а если отталкивание сейчас скажет, не, не, нет это мне нужно следить за здоровьем, там, или там, за диетой, поэтому я этого есть, мне это нравится, но я это есть не буду. То есть, вот такие словесные конструкции, они выражают, когда человек говорит, допустим, мне это очень нравится, но я не буду. Или, например, мне это, мне это нельзя есть, но один раз можно. Давайте, вот. вот. То есть, в общем-то, видите, язык более или менее можно перевести в этой модели. Эта модель объясняет, что, в общем-то, происходит в человеке на уровне импульса. Так, вот весь этот класс, в общем-то, все вот это, что он хотел сказать. Там есть еще один интересный комментарий, который я хочу и вам поделиться. <coughs> так, это было от Геннадия, я помню, от Геннадия. Вот. Вот. Модовый сеон, я специально говорю, что я хочу ответить. Видите, хороший комментарий отвечу в следующем выпуске. Вот, пожалуйста. Так, давайте почитаем комментарии Геннадии. По поводу наилучшего решения. Ну, это имеется в виду вот эта модель. Модель наилучшее решение, она выражается в виде более сильного импульса. Это и есть наилучшее решение. Или иначе я вот как-то критиковал, когда люди говорят, я, я, я хочу найти наилучшее решение. то есть, А как вы будете искать наилучшее решение? То есть в этой модели, в модели этих импульсов, наилучшее решение – это самый сильный импульс. Скажу за себя, читаем Геннадия, у меня выглядит примерно так. Я выбираю наилучшее решение из узкого круга доступных решений. Узкий круг формирует скорее автоматика, то, что Александр называет аналазером, так как это происходит быстро минуты. То есть, в общем-то, что, что говорит здесь Геннадий? Он говорит, что у него, когда ему надо принять решение, то у него появляется много импульсов, но через какое-то время из этих импульсов остается, остается только несколько, допустим, два или три, из которых Геннадий говорит, что он дальше будет как-то как выбирать. Я хочу сразу же вот на эту вещь особо, а, а, а, обозначить, что смотрите, это интересное, что написал Геннадий, что оказывается вот этот центр человека, как из множества импульсов, допустим, вначале появилось 30 импульсов, да? из них через 5, через 1, Одну минуту осталось три то есть это интересно и геннадий доверяет этим трем импульсам, потому что он начинает выбор именно с тех трех импульсов которые остались после аналайзера когда аналайзер отбросил 17 оставшихся импульсов это это выглядит так как будто бы аналазер может выбирать делать выборы Тогда возникает вопрос Геннадия, а почему вам не подождать еще пару минут, и может быть из трех оставшихся выборов останется только один, зачем вам вообще стараться что-то выбрать, если, смотрите, ваш аналайзер уже справился с тем, чтобы из 20 импульсов э, выбрать 3, и вы ему доверяете. Почему вам просто не подождать еще одну минуту и, скорее всего, он, этот аналазер, если продолжит работу, выберет из трех один, и вам тогда, если вы доверяете, что три это самые лучшие три, то вы тогда должны будете доверить, и что то, что аналайзер выберет один импульс, это тоже будет самый лучший импульс. Вот это я хотел, это, ну это интересно, просто вот Геннадия у него такое послание, то есть опять же я нисколько не критикую, я просто действительно разбираюсь, но на самом деле в Геннадии мы сейчас его разберем и посмотрим, что это у нас получится во-первых, первое, да, вот это что почему не подождать и чтобы то есть видите, Геннадий все-таки он, он, он согласен с тем, что аналазер может выбирать и, и, и из 20 импульсов аналазер может выбрать трех Однако Геннадий не доходит, говорит, нет, я не буду ждать еще одну минуту, потому что вот у меня появилось три, три выбора, и я теперь хочу сам от них выбрать, без того, чтобы этот аналазер мне, но я могу понять, потому что хочется, но хочется поучаствовать, иначе это все выглядит как слишком механистично. Импульсы, и силовые или слишком эмоциональные решения обычно отсеиваются на этой стадии. Ну да, вот и, и в общем до Геннадий говорит, что вот эти 17 импульсов они и отсели. Осталось остаются 2-3 решения. Выбор между ними нравится делать спокойно, без усилий. В стрессовой ситуации, требующей очень быстрого регулирования, принимается мгновенное решение на основании импульса. В общем-то общем все правильно. То есть Геннадий говорит, я потом выбираю из 2-3 решения. Однако Геннадию можно задать следующий вопрос. А как вы выбираете из этих трех решений? Вот у вас осталось три решения, три импульса. Как вы из них будете вообще выбирать? Мне это интересно, потому что, пожалуйста, представьте мне, ну, пожалуйста, Геннадий или вы, или кто-то другой, напишите. Как, как, Вот у вас есть три импульса, три решения. Как вы будете выбирать из них? Мне отвечал Тимофей, помните, говорит, что я наилучшую пользу там, или наилучшее решение. Давайте чуть больше. Допустим, допустим -дав давайте я покажу вам какой-то пример. Вот, допустим, вы говорите, у вас осталось три импульса. Давайте вот здесь вот. Вот это вы. Вот это вы. И у вас осталось три импульса. Или, допустим, два импульса для простоты. Два импульса. Какой из них вы будете выбирать? Просчитать пользу нереально. Правильно? Вы никогда не можете просчитать всю пользу. Ну, давайте приведем вам пример. Представьте себе, что вот этот импульс один. Съесть какую-то нездоровую еду. Давайте Нездоровая еда. А второй импульс это нечто, ну и там и сделать что-то для здоровья. Допустим, не знаю, там какую-то зарядку сделать или что-нибудь, попитаться каким-то очень здоровой еда. Давайте так и это здоровая еда. Здоровая еда. И человек говорит, О, я... И, может быть Геннадий скажет, я вы, вы, выберу здоровую еду. Возникает вопрос, а почему, а почему Геннадий, я тогда ему, человек ему спросит, а почему вы выберете здоровую еду? Но ну, Геннадий скажет, ну потому что если я буду есть здоровую еду, ну я там буду жить дольше, да? Но, а потому, но, но это не объясняет выбор, потому что, ну а почему жить дольше лучше? Или, например, Геннадий может сказать, здоровая еда лучше. Ему мы задаем вопрос, а почему здоровая еда лучше? Геннадий говорит, ну потому что если я буду есть здоровую еду, я буду жить дольше. Тогда мы ему спрашиваем, а почему жить дольше лучше? И рано или поздно, я уверен, я вот гарантирую, но если что, просто если кто-то не согласен, пожалуйста. Рано или поздно им Геннадию придется сказать слово «мне нравится». Просто мне жить больше нравится, потому что чисто на уровне ума нет никаких... Нет никаких оснований выбирать жить дольше, чем жить меньше. С точки зрения природы или с точки зрения мыслей, там выбора нет. Но есть выбор на уровне импульса, потому что, э -э потому что жить дольше человеку нравится. То есть я хочу сказать, что рано или поздно Геннадий, Геннадий придется ему сказать, что это мне нравится. Правильно. Рано или поздно вот, ну, просто попробуйте привести мне пример, где человек начинает делать один выбор, второй и чтобы через несколько итераций, через несколько шагов, если мы его каждый раз будем спрашивать, а почему так, а почему это, а почему это, рано или поздно ему придется сказать, мне это просто нравится. Вот как в случае с Геннадием, и, допустим, ну не с Геннадием, но такой образный наш человек, который говорит жить дольше, да? Давайте поставим здесь жить дольше это мне нравится, или быть более здоровым, здоровая еда, почему? Потому что я здоровый, а почему вам нужно быть здоровым? Но ну, мне это нравится, быть здоровым, правильно? Ну, или человек может сказать, ну да, я там, э, если я буду здоровый, я буду больше работать, или там, я буду э, лучше воспитывать, ухаживать за своей женой, или я буду там, и так далее, ну, в конце концов, если мы ему будем спрашивать, а это почему, а почему это лучше, а почему, рано или поздно, человеку придется сказать, мне это нравится, где-то, Геннадий скажет, мне это нравится. Но обратите внимание, мне нравится – это импульс. Помните мы вам, вот только что вот тут мы говорили с вами, что импульс равно мне нравится. Это и есть мне нравится. Правильно? То есть такое ощущение, что Геннадий, когда Геннадий будет выбирать через, между оставшимися тремя решениями, он все равно будет привернется к импульсу. Импульс. Да. Правильно? Потому что ну, не видно, как может быть что-то другое. Потому что, потому что, опять же, я показал на примере, но, опять же, я открыт для критики. Если кто-то хочет показать, что я где-то не прав, приведите какой-то контр пример, контраргумент. Мой, мой ответ Геннадию говорит э, следующее, что когда вы будете выбирать между тремя оставшимися выборами, вам рано или поздно придется апеллировать к «мне нравится». Но мне нравится, это и есть импульс. Потому что мы уже говорили, что импульс притяжения – это мне нравится. Импульс отталкивания – это мне не нравится. То есть рано или поздно вы все равно придете к вы... Геннадии к выбору м... М... через импульс. Правильно? То есть, по сути дела, все, что, то, что вы написали здесь, вот, вы говорите, что я сначала сначала аналайзер выбрал 2-3 решения, а потом я не спеша буду из них выбирать. Но получается так, что выбирать вы сможете только опять через импульс. Вам опять придется, и по сути дела, что импульс? Какой больше импульс? Какие еще могут быть тут варианты? Если вы будете выбирать через импульсы, то... Просто победит то, что больше и, и пусть больше силы. Вот и все. Вот это я хотел я хотел рассказать. Есть еще одна модель, которую я немножко... Не модель, а просто продолжение а, обсуждения этой модели. Но я уже оставлю это на следующий, следующий выпуск. Ограничимся пока вот только ответом Геннадию. И я призываю всех поучаствовать. Я считаю, что это интересно. Если вы кто-то, пожалуйста, напишите. Если вы видите где-то что-то не так с этой моделью, то, пожалуйста, напишите. Итак, был Александр Земляков, спасибо вам за внимание. Мой сайт it8.ru, it8.org, проходите интервью для начала духовного процессинга. Увидимся в следующих выпусках.